добрый день до недавнего времени вакцинация от коронавируса была исключительно добровольной но с недавнего времени все изменилось сейчас подробно и со ссылками на законы все расскажу есть просьба напишите пожалуйста в комментариях свое мнение о необходимости обязательной вакцинации от коронавируса поддерживаете вы ее или категорически против и сталкивались ли вы или ваши знакомые с тем, что работодатель угрозами заставляет сделать вас прививку от коронавируса? Федеральным законом об иммунопрофилактике инфекционных болезней предусмотрено, что в России утверждается календарь профилактических прививок, сроки проведения профилактических прививок и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Если вы откроете указанный календарь профилактических прививок, то вы увидите, что недавно в него внесли изменения и добавили туда обязательную вакцинацию от коронавируса. Теперь прививка стала обязательной для первое, работников медицинских образовательных организаций, организаций социального обслуживания и многофункциональных центров для работников организации транспорта и энергетики, сотрудников правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу, лиц, работающих вахтовым методом, волонтеров, военнослужащих, работников организаций сферы предоставления услуг, государственных, гражданских и муниципальных служащих, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет и для лиц подлежащих призыву на военную службу. То есть, если вы являетесь военнослужащим, работаете вахтовым методом, обучаетесь в колледже или университете, преподаете в школе или университете, являетесь государственным служащим или сотрудником правоохранительных органов, работаете в гостинице или ресторане, то для вас Вакцинация от коронавируса является обязательной. Вопрос проведения прививок регулируется федеральным законом номер 157. В нем сказано, что граждане РФ вправе отказаться в письменном виде от прививок. Кроме того, 323 федеральным законом предусмотрено, что необходимым предварительным условием медицинского вмешательства, а вакцинация тоже является медицинским вмешательством, является дача добровольного согласия гражданина на медицинское вмешательство. То есть, если вы не хотите делать прививку, то насильно вам ее никто не сделает. Работодатель не вправе заставить вас сделать прививку. Но при этом может и даже обязан отстранить вас от работы, а соискателю отказать в приеме на работу. Стоит отметить, что при этом работодатель не вправе привлечь работника к дисциплинарной ответственности, поскольку работник не совершает дисциплинарный проступок, отказываясь от прививки в смысле статьи 192 Трудового кодекса, а реализует свое законное право отказаться от вакцинации. Отстранение осуществляется до прохождения работникам вакцинации без сохранения за работником заработной платы. Такое отстранение из-за прививки при соблюдении процедуры суд признает законным. Если вы не хотите делать прививку, то мы для вас приложили в описании и в комментарии к этому видео текст отказа. При необходимости можете его оттуда скачать.